Всем привет, меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я расскажу вам, почему стоит попробовать новинку от компании JTEC под названием под Дизайн и размеры под удивительно маленький девайс. В высоту он всего лишь 98 мм, а диаметр 19 мм. Корпус мода выполнен из нержавеющей стали и пластика. Благодаря этому он очень уверенно лежит в руке и не вызывает никакого дискомфорта. Ребята из Joytex с самого старта порадовали нас аж четырьмя различными цветами, среди которых можно встретить даже радужный. Благодаря своим компактным размерам Егапот поместится как в сумочке, так и в кармане штанов, либо же куртки. Аккумулятор и зарядка. Внутри этого крохи расположился довольно огромный аккумулятор на 1000 мАч. Заряжается он при помощи порта microUSB с силой тока в 1 А. А это нам говорит о том, что полное время его зарядки составляет примерно 1 час. А если учесть тот факт, что испарители к этому девайсу идут сопротивлением в 1,2 Ом, то полной зарядки ему хватит на один день умеренного парения. Картридж и вкусопередача. В верхней части девайса располагается картридж, который держится при помощи двух очень крепких магнитов. На данный момент существует лишь один картридж с сопротивлением в 1,2 Ома. Нагревательным элементом в нем служит обычная спираль. Но не стоит огорчаться, данный картридж обладает прекрасной вкусопередачей и отличной затяжкой. Также на этом девайсе можно смело парить жидкости как на солевом никотине, так и на щелочном никотине, и можно парить даже нулевку. Никотин чувствуется великолепно, а лучшее соотношение жидкости для этого девайса примерно 60 на 40, либо же 50 на 50 в сторону глицерина. Заправка картриджа осуществляется при помощи специального клапана, который находится в нижней части картриджа. На корпусе картриджа есть специальная отметка о максимально допустимом уровне жидкости. На корпусе мода отсутствуют кнопки управления, поэтому напряжение на картридж подается посредством затяжки По итогу вы получаете прекрасный девайс с отличной вкусопередачей и очень приятным внешним видом Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет и до встречи на нашем канале